Всем привет, ребята, с вами я, Про в Майнкрафте. И сегодня мы с моим другом Данилом будем играть в Бедвардс. Да, сегодня я решил записать Бедвардс, потому что мы с Данилом одни в команде. И нам тут как бы уже не будут грозить, какими тупые союзники Вот Данил, поприветствуйся. Я походу с желтыми затемился. Угу, привет. Ну ты смотри, э, ты как бы, надеюсь, сделал вид, что затимился. Да. Потому, потому что реально тимиться не нужно, на самом деле. Так, значит, давайте сейчас накопим на железную броню. Так. Как видите, кровать я уже застроил. Да. Мы с Данилом мастера по этой части, потому что все остальные союзники дебилы конченые. Они строят защиту из нубской шерсти, которую, блин, можно даже не покупая ножницы, снести мечом просто. Да и все. Так, одно золото мне нужно. Все. Сейчас покупаем железную броню сразу. Так. Что там у нас? Кир... Кирка топор так и не за желтыми да да Сейчас -да, буду следить вот все купил блоков так и сейчас буду следить там он они на алмазах он мне показывает знак шифта короче знак тимства Ну, я сделаю вид что затем а на самом деле конечно же не стану да вот я ему отвечаю этим же знаком тима на да. Так, Данил, мне бы отойти, закупиться, сможешь проконтролировать желтых? Я Данил? сейчас приду на базу. Угу. Так, ребята, давайте сейчас... Я тут. Ага. Так, и сейчас, значит, улучшим кирку топор. Так, еще, пожалуй, улучшим. Так. Так, еще, еще там у нас... Так, железный меч стоит 7 золота. Сейчас возьмем. Так, последнее золото. Давай спавнимся. Да. Ага, спасибо. Так, все. Покупаем железный меч. Так, сейчас будем теперь копить на улучшение, на максимальное улучшение топора и железной кирки железной кирки и железного топора чтобы прокачать их до алмаза для этого мне нужно 12 железа так, ты там следи за желтыми пока я готовлю чтобы все закупить я еще два фаербола возьму а, на нас напали блин, я еще на меня ослепление наложилось не, посмотрите это Он... мы проиграли ну пипец, это читер какой-то Но ну, вы это видели да. Данил, ты видел это? Нет. А? Видел, на какое расстояние не он махал рукой? Данил? Не-не-не, не видел. Не успел даже увидеть, да? Не откуда появился. Реально, вот именно. Просто такой к нам зашел, блин. Я, главное, его даже как-то проглядел, блин, тупо, когда закупался. Так, смотри, давай заходим 2 на 8 или какой-то. Ну, короче, чтобы мы вдвоем в команде были. В общем-то ребята сейчас мы с вами сыграем еще одну игру мы уже зашли за команду красных на да. так все надеюсь в этот раз мы так тупо не профукаем противника да тем более если он читеры. да поэтому сейчас сразу закупаться ресурсами и смотреть по всем сторонам внимательно айпи да. сервера на котором мы сейчас играем я оставлю в описании и, кстати, ребята, на канале уже 100 подписчиков. Спасибо вам огромное за это. Я проведу стрим, не знаю, либо завтра, либо... Так, так, так. Либо завтра, либо воскресенье. Короче, посмотрим, да. Но обязательно, когда будет стрим, об этом как бы будет видео предупреждение. Да. Поэтому стрим вы не профукайте, не переживайте. Да. Так, одно золото мне еще. Все. Сейчас застрою кровать. Так, доски эндорняк, все. Так, теперь получается, ставлю все вот так вот. Давайте застраиваем. Так, теперь эндорняком. Так, ставим. Угу, и дерево вот здесь вот. Так, так сейчас давайте теперь еще подзакупимся ресурсами. я на центре сейчас я тоже куплю все необходимое сейчас заморачиваться насчет прокачки кир... кирки и топора я не стану особо да. сейчас накоплю на железную броню а дальше куплю просто блоков кирку и топор все на этом как бы будет достаточно так мне еще требуется два золота давай два золота Так, давай. Последнее золото. Угу. Так. Железная броня. Так, теперь пожалуй купим блоков. Вот стака хватит. Так. И давайте кирку и топор. Так. Ну все. Все необходимое у нас есть. Давайте сейчас побежали. Атаковать. Кого-нибудь. Какую-нибудь команду. Примерно на серх, почему мы и нет? Так. Данила, вижу, у тебя есть палка для отдачи. Да, у меня кирки нет. Да, кирки если что, скинем. Кирки не получится. Они нам тим предлагают, что ли? Давай сделаем вид, что затимимся. А, я сами... а сами скинем их. Ага. Все. С... Я сражаюсь. Данил, помогай. Я на базе. Так, я тоже отбегаю сейчас на базу, потому что их двое, я кое-как там начал справляться. Блин, меня скинули. Данил, защищай базу, они там бегут. А -а -а. Так. Сейчас надо защитить. Пипец, он там строится. А у меня блоков нет еще как на зло. Блин, я упал в дырку какую-то. Пипец. А, это там фаербол что ли был? Мы оба с тобой упали нам сейчас главное не профукать так все я я набрасываюсь на него главное защитить кровать блин ценой собственной жизни он взрывает так все отлично Убили. так все быстрее застраиваем кровать обратно фух блин еле кровать закрыли а нет не закрыли нужно закрыть Фух, мы еле-еле защитили кровать. Ребята, вы это видели? Там кровать была уже видна. Так, все, сейчас нужно их так контрить, потому что они могут напасть. Я уже вижу, что они строятся на нас. Ага, чё, серый, испугался. А ну иди отсюда. Пошел бы. Так, пошел отсюда. Так, все, я убегаю, потому что у меня оружие и броня слабее. Так. А нет, броня нормальная а у меня. Деревянный меч просто. Так, Данил, сильно далеко не отходя, они на нас строятся. Иду. Так, вон он там. А, блин, меня подтолкнул какой-то. Фух. Ага. Так, я надеюсь, ты справишься. Если ничего, позовешь меня, я пока что... У него динамит, у него динамит. Отойду закупиться. У него динамит? Серьезно, у него да. динамит, пипец. Ах ты ж, сука, блина. Ладно, сейчас. Так, все, защищаем быстрее кровать. Фух, Я как же повезло. Нам опять так повезло, просто нереально, блин. Там кровать была видна. Да. Фух. Вот, ребята, что значит защищать имущество ценой собственной жизни. Так, ща быстрее покупаю железный меч. Так, все, бежим сражаться. Так. Нет, ты посмотри, какой неугомонный, сука. А. Сейчас я с тобой разберусь нахрен. Все. Вот так, ребята, я психанул и разобрался с ним просто в чистую. Так. Так, Анил, скажешь, если будешь не справляться, я подбегу, а пока-то иду закупиться. Так, покупаю шерсть. А, я слышал там Взрыв. Что это за взрыв был? Фух, это, к счастью, не у нас, блин. Я, блин, испугался, капец. Я подумал, это у нас там взрыв чего-то. Взрыв защиты кровати. Так, ща. Нужно этот... Купить, получается. Улучшить кирку. Топор. Я их тут попивал. Ну, прекрасно. А то я уж, блин, так припугался, блин. Они какие-то наглые вообще, я смотрю, устали, блин. Они... С... Так много раз делали типа что у нас кровати же была видна так сейчас я получше сделаю защиту я еще дополнительно шерстью закрою Так, да. так вот позакрываю сверху шерсти прям несколько слоев шерсти вот так сделаю так да, еще вот здесь да чтобы им посложнее было а то они вообще офигели, блин. Мы как бы профессиональнее, чем они играем, но они, блин, тут так часто нападают, что это, блин, что мы уже сами их бояться начинаем. Но ничего, ща я куплю, получается, динамит и куплю фербу И они у нас узнают, что значит связываться с профессионалами. Так. Я упал. Ты упал? Да. Бывает так, на нас нападают? Ага, один из них купил лук. Так, одного я скинул фаерболом, один бежит на нас. А нет, он строится там по высоте. Гадина какая. Так, он нападает. Смотри-ка, он стреляется из лука, Данил. Надо срочно купить лук. Срочно копим на лук. Он там строится и стреляется. Так. Вот лук, вот лук, я положу лук. Ага. Так, ты его в сундук положил? Нет, он. А, валяется. ага, все, спасибо. Сейчас я его обстреляю, блин, он узнает, с кем связался. Ага, все. Данил его скинул фейерболом. Так, а этого сейчас, пожалуй, я скину с лука. Сейчас он только высунется, блин. И узнает, с кем нахрен связался. А, все, он убежал, ладно, пофиг на него. Так, сейчас закуплю еще побольше стрел. Так, так ну все. Так, и теперь сейчас.. Может сами уже нападем на них, а то, блин, они и наглые очень. Я пытался. А, может и нам попытаться у меня фаер. Ой, фу, ты какой был. У меня динамит есть. А, вон, на них нападает синий. не их сломал. Ха, а я одного скинул в бездну и все, я окончательно уничтожил их команду. А, нет, не окончательно. Или окончательно. Да, все, я уничтожил их команду просто и все. Все, минус как бы одна угроза, да. Все, пойду на центр лутать изумруды. Так, все, у меня есть 7 изумрудов. Сейчас возьму еще один, чтобы купить обсидиана. Так, мне кажется, или на нас бежит голубой? А, нет. Он отступил. Слава богу. Так. Так. Давайте посмотрим, может тут где-то еще изумруды спавнятся. Так. Так, давайте. Сейчас будем лутать еще изумруды. Э, э, да. И сейчас... А, вот. Так, все, 8 изумрудов есть. Так, на нас там бегут, Данил. На нас голубой напал. Надо срочно его, его Так, все, я бегу на него. Все, я напал, набросился. Блин, все, он меня убил. Давай, Данил, защищай всеми силами кровать. Я его скинул. Фух, капец, у нас аж кровать была видна мы победили Офи... мы победили офигеть мы, победили. <смех> мы даже ничего не сделали кровать не сломали Да, ребята мы просто выиграли офигеть ну кто бы мог подумать просто затащили можно сказать почти ничего не делаем поэтому ставьте лайки на эту серию подписывайтесь на мой канал ну и с вами был я супер про и данил всем пока ребята всем пока